Добрый день, дорогие друзья! Вы находитесь на волне интернет-портала радиоцентра «Сангейтс». У микрофона руководитель центра Михаил Мелехов. И у нас сегодня прямой эфир из Бразилии. ободжания Бразилия. Духовный госпиталь Джановгад. Ну и на связи Рита Борт, которая сейчас находится на территории этого госпиталя. И Марина Шанти, ее собеседница. Рита, тебе слово, пожалуйста. Расскажи объяви свою собеседницу и о чем вы будете беседовать. Спасибо, Михаил. Долгого времени суток всем нашим слушателям, потому что мы вещаем на интернете, у всех разное время, и мы рады всех совершенно замечательном месте, совершенно потрясающий минер, И у нас вообще полная любовь, восторга, счастье. Правда? И со мной рядом сидит удивительная женщина с удивительной судьбой. Ее зовут Марина Шанти. Правильно? Здравствуйте, Марина. Здравствуйте. <связывая> Марина психолог. И я года назад вот здесь, в Абаджане, она кое-что о себе рассказывала, но вот тогда никаких таких ощущений, чтобы не возникло, чтобы мне захотелось, наверное. Мы не общались два года. И вот теперь, когда вернулись опять, очень захотелось рассказать о ней побольше и рассказать о ее судьбе, и чтобы обрала как можно больше людей, которых Максима может быть. А, ну что, все сначала, правда? Что же произошло вот тогда, пять лет назад, э, в Индии? Я упала <сесс> с крыши первого этажа случайно оступившись и сломала позвоночник. оказалось э, э, действительно таким по. Ну, Такое падение было во всех смыслах этого слова, не только физическое. После этого мне там сделали операцию, но так и не вернулась мне моя способность а, ходить. Я передвигаюсь с помощью вылча, песня. И вот такая история случилась со мной пять лет назад. Да. Потом, я, потом меня друзья, мой партнер перевезли сюда в Бразилию, практически где-то через месяц после того, как Нет, после, операции. Месяца, после, после операции того, как ты приехала в Бразилию. Да. Почему в Бразилии? Как так случилось, что именно сюда в духовный госпиталь? Вы знаете, мы знали об этом месте, я знала об этом месте, и мой господин, мой партнер Макс, он тоже знал, он приезжал сюда раньше. А я узнала об этом месте еще в 2008 году в Нью-Йорке, когда я очень активно практиковала, сама практиковала рейки, и в какой-то момент пала в офис, где на стену на фи -фи в этом потом и припала, в И вот я настолько глубоко слилась на границу энергии этого места, наполняла у меня такой силой и лёгкой, и увидела, что вообще я должна просто там быть и руки свои держать, и всё и там будет, и то, что может происходить. Вот оттуда это все началось. А потом, когда со мной это случилось, то мама вот, моего партнера Макса, она связалась с людьми, которые были в это время здесь, и мне сделали первую операцию все, он, и делала ее по стечению обстоятельств, по стечению тот самый доктор, у которого я тогда работала за 2008 год, да, он уже доказался здесь. Вот такая история. И поэтому, конечно, было четкое сознание, что нужно ехать сюда срочно, быстро. То есть все мы прячем. До тех пор ты не всегда приезжаешь, а... даешь? Я слышу, но э, с, довольно, довольно сложно, конечно. Нас плохо слышно? Да, да, помехи, интернет помехи. Но ничего, более-менее слышно. То есть, э, значит, все эти пять лет ты приезжаешь сюда регулярно, и женишься? какое-то время месяц два три да и да так, каждый, каждый год каждый год я прошу э, высшие силы чтобы они помогли нам снова приезжать сюда и каждый год мы приезжаем сюда и ты, ты чувствуешь какие-то трансформации изменения в своем состоянии физическом что это что происходит во всем знаете я как у меня сломан ног и по всем медицинским э, прогнозам я ну, должна быть достаточно беспомощным человеком. Меня надо привязывать каким-то образом к креслу, чтобы я из него не выпадала. И я выпадала из него. Когда, да, меня, я правда выпадала, просто как кукла. Потому что выдержала. А после того, как мы приехали сюда, у меня стали восстанавливаться какие-то функции, ну, чисто биологические. И я стала сидеть Нормально, без поддержки. И даже первое время у меня начали там двигаться ноги, пальцы ног. В моем положении это очень большая новость. Mm -hmm. Мы, знаете, очень многое принимаем в этой жизни как должное. Мы как... не... не ценим каких-то моментов, которые оказываются чрезвычайно важными в каких-то ситуациях других, знаете. Я вот сейчас, наверное, подойду к самому главному вопросу, который мне хотелось, понять, да, понятно а, показать нашим, чтобы наши радиослушатели тоже услышали. Ты все время говоришь о том, что вот я тут неожиданно перешла на ты, но, наверное, так проще. На а, что вот эта вот трагедия, вот это падение а, было удачей большой? Почему? Что произошло в твоей я не могу сказать, что это именно удача, конечно, но в ну, какой-то какой момент я поняла, что это огромный дар. Знаете, я когда что-то так с человеком, первая тенденция думать, что это наказание. Да? Uh -huh. И, честно я вот именно когда я пропала, я... со мной стали очень серьезный процессы, и я стала пересматривать свои... и мне стали приходить очень важные для меня ответы, надо рисовать какие-то вещи, которые я даже не отдала себе отчет, что они находятся. Не в... Я не говорю о физическом именно существовании, я говорю о психологическом, о моей душе, о моих кармических связях, о, о том, кто я. И... И вопросы да. да да нет я бы собственно хотела вот, да информацию да, и вы знаете в какой-то момент мне пришло я вдруг осознала все то что я что которую я произвела над собой за этот период и все те возможности осознать какие то вещи которые я даже не приняла. до этого что они существуют не то чтобы их на их называть и есть тот свет, который мне открылся за это время, и та глубина того, что мы называем любовь, что открылась для меня за это время в такой мере, что я в какой-то момент внутренне встала на колени и поблагодарила за этот дар, который со мной произошел. Потому что, мне кажется, я за десять жизней бы не смогла это все. Это настолько... а я, время, я, период, да? я ощущаю это каждую минуту, mm -hmm. я чувствую, как я. Я чувствую, с каждой минутой взглянусь сильнее, как сущность, как, как, как душа, как душа. Однажды мне задала вопрос, одна девушка сказала мне, Марина, а вот если ты одним словом определишь, что дал тебе этот опыт жизни, или нет", к моему безумному удивлению, в тот момент пришло одно слово, сила. Uh -huh. я, я поняла, что действительно, ведь то, что я сейчас чувствую, я поняла, что это моя новая жизнь. А Не взять себе что-то в теле, они даже, глубже даже, и тяжелее заживления, конечно, его простить, поэтому я поняла, что начать новую жизнь, это мое дело сейчас понять, что я не тело, хотя мы сейчас огромное значение уделяем телу и ощущениям тела. Это правильно, конечно, но, наверное, глубокие театрические мои через именно к удивлению моему с этого момента, потому что моя идентификация слабла, и я получила возможность соединиться с другими частями своего существования. Удивительно. Все это время с тобой рядом был человек, который тебя помогал. Только что назвала да. Расскажи немножечко, как тебе помогали, как тебя поднимали. Вы знаете, это было, наверное, знаете, глубина отношений тоже не раскрылась, мне, если бы я, наверное, не попала в эту ситуацию. Потому что... Я никогда не думала, никогда не думала, на что способен человек, который, э, который рядом. рядом. И насколько важно, когда этот человек понимает тебя и поддерживает именно так, он поддерживает твою душу, он помогает тебе отделиться от, от временного, от временного, это то, что он делает. В то же время он всегда был рядом, он ни на секунду меня не оставил, он был со мной все время, Господи, все время. И мы вместе с ним, конечно, растем и развиваемся и продолжаем свой духовный путь. И глубина важности для этого человека, вот, присутствие в моей жизни людей, вот, вот его, его матери, mm -hmm. а, ну, и друзей, которые оказались рядом со мной в этот момент, это безмерная благодарность. И я, конечно никогда бы не смогла вот это все сделать, потому что это не ну, Кажется, когда мы смотрим на людей, на людей, бешен, на людей то кажется, что за эти черты У меня я сейчас вспоминаю свое отношения. Да, мне я казалось, я смотрела есть. на это с ужасом. Я в какой-то момент очень сильно, ну, я попала, кошель. В... Присел, мне было очень плохо. И... Было очень трудно, я осознала, есть страх. На меня люди смотрят со страхом. Это было очень тяжело. И вот то, что рядом был с который смотрел на меня всегда с любовью, и нам с ним было всегда хорошо, и мы читали, и смотрели, и были вместе. И вот его вот отношение ко мне, как к душе, мы никогда с ним это это Никогда с ним я не испытала себя как я и недостаточно для него. И благодаря этому мне хотелось все больше и больше для него делать. И поэтому это был сумасшедший для меня стимул для самостоятельного развития своей самостоятельности, для того, чтобы я стала мыть посуду, готовить среду, убирать в доме, а, делать это с наслаждением. Обалдеть, замечательно. Это, это наслаждение. <связываем> Да, да, ну, да. Это, знаете, это такой дар. Я помню первый момент, когда я вдруг смогла поднести пол. Uh -huh. Я подумала, боже мой, я всю жизнь прожила, не придавая, не наслаждаясь этим, делая это как бы между прочим. Оказывается, это такое наслаждение, когда ты можешь сам убрать свой дом, <связываем> сам приготовить себе еду, сделать какие-то мелкие дела, это огромный да. Это замечательно. Я вот сейчас хочу обратиться к нашим радиослушателям, чтобы вообще мы подумали о том, что каждое дело, которое мы делаем, все, что мы не делали, если мы будем делать наслаждением, не доводя себя вот до какого-то состояния, что мы невозможно, не, не можем это сделать по каким-то причинам, потому что физически мы это сделать не можем, наслаждаться тогда когда у нас есть для этого силы. Это, это так замечательно. Я думаю, что если мы будем наслаждаться каждым делом, а, то есть быть здесь и сейчас, то, что называется, а, мы будем все счастливы. Да. Такое возможно... да, да, да. Знаете, вот это еще один дар, который тоже пришел. Вот. Как -то каждое мгновение, каждое мгновение, оно испытывается в полной мере от того, что вот это понимание, что это вот только сейчас может быть. Да. Возможно. Да. Возможно оно повторится, но возможно и нет. Ты упомянула о том, что ты была зрителем, мастером рейки. Что сейчас происходит в твоей деятельности? Я так поняла, что ты возобновила свою деятельность, очень этому рада. И даже перенесла ее на какой-то новый уровень. Немножко о том, чем ты занимаешься сейчас. К чему стремишься, к чему идешь. К чему стремлюсь и к чему иду? Ну да, я вот два года тому назад как раз поняла, что я готова и хочу вернуться в свою профессию, хотя я не занималась конкретно вот терапией или коучингом. Все годы, которые жила в Индии, я занималась тем, что была рейки мастером и проводила такого рода... Ретриты и занятия, и сеансы. Вы знаете, жизнь идет как-то интересно. Как только произошло это решение внутреннее, вдруг возникла эта возможность. И я теперь действительно... У меня моя частная, моя практика. Небольшая, но большая ну, моя практика. И я помогаю людям начать новую жизнь. Это моя это мое жизненное кредо. Я так нова. Потому что... Те, то как мы себя помещаем в какие-то ситуации, которые мы считаем, что мы какие-то ограничения, которые мы считаем, мы не можем преодолеть, когда мы переживаем какие-то серьезные ситуации в жизни, часто кажется, что это безысходная ситуация и что нет из нее выхода, но понять в этот момент, что это тот опыт, который наша душа, пройдя, получит потрясающую силу. И это э, в этот момент очень важно. что Не всегда возможно, может человек это пройти сам. Я тоже не сама это проходила. Я проходила через, через определенный тренинг, который мне помог никак, и, и на персональном уровне тоже. Это был... Э, бизнес-стратегическое uh -huh. это такой вид коучинга, который мне очень сильно созвучен с тем, что я делаю, очень глубокий, мы можем таким образом поднять очень глубокие процессы в жизни каждого человека и трансформировать то, что можно трансформироваться, а как мы можем практически наверное. Недавно я, знаете, вот, тоже... прошла очень интересный семинар, который называется и вот в итоге этого семинара я сама снова делала, проводила с совершенно знакомыми людьми для меня это был совершенно потрясающий процесс. С... С... С потому что я думала, что я уже никогда, никогда не буду этим заниматься. Ну, замечательно. Ну, я не знаю, буду я и это на этом заниматься, я... но, во всяком случае, оказывается, что нет предела по возможностям человеку. И я думала, так... что... Я я нам не дают испытаний больше, чем мы можем выдержать, правда? Бог нам не дает больше. Да, вы больше, знаете, да. я даже стала... Вот, вы знаете, у меня после появилось такое интересное чувство внутри, какого-то озорного любопытства, Боже мой, куда же еще я... Могу залететь, что я еще могу сделать. Будем надеяться, что это будет что-то, что не сломает, а только будет наоборот. Только взять и двигать вперед. Я слышала о новой программе, новой, так сказать, задумке, которая называется New Life Programs. Что это такое? Немножко можно об этом? New Life Programs. Задукова родилась тогда, когда я поняла, что мне очень нужна помощь, и я не могу себе ее позволить, потому что мне нет денег. Uh -huh. А у меня совсем не было денег, практически. И э, я поняла, что нужна бывает помощь людям, и именно тем людям, которым она больше всего бывает, нужно э, оказывать недоступным. Поэтому я затеяла вот это дело, чтобы помогать людям ну, во всех ситуациях жизни, если даже у тех, когда ничего заплатить, есть мало денег заплатить, Но, мы так, организация. То есть это программа? А Тут, в, в этих рамках мы планируем проводить и групповые занятия, и группы по саморазвитию, и индивидуальные, и, в принципе, то есть, опять же, предела нету, правда? Все время могут появляться новые идеи, да, которые... Да, уже с Мариной Ваней несколько новых идей, по которым мы сейчас говорить не будем, но обязательно, обязательно будем продолжать с этим говорить. Не сказали, где все-таки вы живете с Максом. А это Бразилия, это Индия, это Нью-Йорк или это и то, и то, и то. Мы живем да. на этой планете, но в основном мы живем в Нью-Йорке. В mm -hmm. основном мы живем в Нью-Йорке. Вас что? можно найти в Нью-Йорке. Да, меня можно найти в Нью-Йорке. Это тоже хорошо всем, кто... Ну, можно найти не только в Нью-Йорке, потому что сейчас в наше время мы живем Удивительное время, когда вот сейчас мы разговариваем, а мы находимся в Бразилии, а Михаил находится в Чикаго и слушает нас по всему миру. И я провожу свои сессии по скайпу, и по телефону, и, и лично. Поэтому сейчас мы даже можем не особенно зависеть от того, Абсолютно. в каком месте находится В человек. этом вся идея вообще радио Сангейтс. Независимо от нахождения нас могут слышать на... Но сайта sangit.com, подключить плеер, и все записи можно найти на ютубе тем, кто пожелает. Кстати, запись нашего разговора тоже обязательно появится для тех, кто не успел нас послушать. или захочет послушать еще раз. Что-то хотели сказать, Михаил? Я полагаю так, что когда уже вернется в Нью-Йорк, и интернет там будет получше. Я думаю, что мы такие программы сможем делать э, достаточно регулярно. Ну и люди будут, естественно, подсоединяться к нам на эти программы с разных мест, с разных точек, э, городов и стран. Сейчас, правда, не очень хорошее качество нашего эфира, но уж какая есть. Так что... Э, собственно, за мы... За это, да? Да, мы должны ну... быть рады тому, что у нас есть такая возможность, как минимум. Вот, поэтому, ну, если вы уже немножко устали, так мы, наверное, для первого раза можем да. это закончить, наверное, да. Да? И продолжить его то ли в следующий раз, то ли уже, когда, ну, так сказать, все вернутся наверное, по местам. А, так и будет, потому что это замечательный, но мы благодарим э, Марину за такой приятный разговор, и будем встречаться. Я тоже благодарю благодарю Риту, и благодарю вас, Михаил, за эту прекрасную возможность. Действительно, если вы средство, это такая возможность вынести для людей всевозможные возможности начать новую жизнь каждый из вот, независимо от того в какой точке своей жизни люди находятся это было бы мне кажется для людей возможность, возможность возможность но я очень правда люблю это слово ну, мужем, да, потому что так оно и есть мы открываем свои возможности каждый момент да. хорошо по Да, до Спасибо большое, Марина. Большое спасибо, Рита. Это было, конечно, очень интересно. Ну, я думаю, что у нас будут вопросы, и у меня будут вопросы, просто мне не хотелось сейчас задавать их много, поскольку, во-первых, это удлинило бы программу, а качество действительно не очень хорошее, мягко говоря. Поэтому, наверное, мы дождемся все-таки того момента, когда вы уже приедете и будет получше интернет, тогда мы разберем все, так скажем, по порядку, поскольку вопросов действительно достаточно много. Ну, на этом, дорогие друзья, мы заканчиваем нашу программу. Интернет-портал Радио Центра заканчивает этот э, отрезок наших программ. Ну и запись нашего эфира будет вскоре выложена на YouTube, на Facebook, с которым вы сможете, естественно, познакомиться. Ну, вам хорошего отдыха, у вас время опять около шести часов вечера, а у нас еще пока день. Всего вам доброго, всего хорошего, ну и до новых встреч. До свидания. До свидания.